Жара, лето солнце шара, танцуй до утра, лето солнце, шара, лето солнце шара, танцуй до утра, лето солнце шира, лето солнце шара, танцуй до утра, лето солнце шара, лето солнце шара, танцуй до утра. Their солнце шара, лето солнце шара, танцуй до утра. Лето солнце шара, лето солнце шара, танцуй до утра. Лето солнце шара, лето Тело, брызги света, до рассвета, содрогнется вся планета, мы с тобою зашикаем, нюдость пойле утопаем Лето, солнце, шара, лето, солнце, шара, танцуй до утра, лето, солнце, шара, лето, солнце, шара, танцуй до утра. Тиши, включи и танцуй со мной Сто тысяч ярких спишек ночи Зажги, ты, о, город мой Сто тысяч разных звуков Тиши, включи и танцуй со мной со мной до утра! Это солнце, жара! Это солнце, жара! Танцуй до утра!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 Субтитры Включи и танцуй со мной Сто тысяч ярких вспышек ночи Зажги, твой город, мой Сто тысяч разных звуков Тиши, включи и танцуй со мной Танцуй до утра, Лето, солнце, шара, лето, солнце, шара, танцуй до утра, лето, солнце, шара, лето, солнце, шара.